Ну что, друзья, смена караула. У меня мужики пришли, сейчас покушали, чай попили. А я пришла сюда, в теплицу. Они мне подготовили грядки. Сейчас Нынче мы совершенно по-другому я буду сажать. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть со стороны. А, по бокам я сделала, чтобы по одному помидору сажать. Ну, то есть по одному саженцу. А здесь выходила у меня здесь вообще целых три выйдет. Что-то больно много. Ну ладно, посмотрим. Ну да. И придумать можно. Посадить. Вот принесла сейчас помидоры. И ветер очень сильный. Я их чуть ли не, не, не обнимала. шла, представляете? Надо будет посадить. Вон, помидорка висит, бедняжка такая. Сейчас буду сажать навоз накидали, здесь куча навозу, очень много, говорит, добавили я говорю, молодцы, так и надо вот Димка Дима! А, пацаны там у него на мопедах стоят а, козлята к нему бегут! Нет. Пяшка, слава богу, нормально. Что-то такое. Тут надо заколотить. Здесь первый детский. Пацанам бешено. Смотрите, мои любимые цветочки. какие они! Прелестные цветы. Я их всех больше люблю. Красота! Вот и сел! Да, Саша, что лук сажаешь? Лук сажаете? А Викторию тоже надо в некоторых местах посадить. Лук-то? Лук-то что ли? можно сажать друзья я пока в своем палисаднике работаю у меня здесь гость нагрянул я думала козленок заходит это пяшкин какашкин пришел у меня кошмар дайте погладить. Погладить. Ты ведь хороший мальчик да нет я сюда не пущу Офигенные рога. Как, как как мне тебя теперь заводить-то? У меня веника-то здесь нет. Ты веника-то у меня боишься ведь? Да, Геаш? Ты домой пришел со своими детишками. Майка камрт стоит. Ой, ну чё творишь? Давай, пошел. Иди туда, туда. Теперь. так друзья страшно конечно это же зверь смеется надо мной смотрите что творит чё? и чё? ну конечно ты так надо мной да издеваешься вот так он у нас смеяться умеет да да да над всеми нами давай иди иди туда а то вилами глаз сейчас глаз глаз Уйди. Пш-пш-пш-пш! не хулигань, ладно? Я тебе больше, чем я стою, когда прыгаем. Иди! Господи. Не хулигань, пожалуйста! Яша, пропусти меня, пожалуйста, а? Хватит смеяться надо мной! У меня руки связаны. Ой! Он меня, я его. Боюсь. И у нас хозяин-то а? Не знаю. Резинку надо тебе зацепить. Красивую начелку. О! Спаситель идет, Андрей. Мы с ним здесь стоим, разговариваем. Заходит как к себе домой. Я думала, козлик боковым глазом-то. А это вот какой козлик зашел. Не ну, ходи за мной. Кошмар. Ну, а вот здесь Викторию. Чуть. Чуть цветы торвал кашивала. Помидорки принес. Викторию взяла. Все. Незаметно, где листья-то выходят только. Полисадник свой не закончил Бяшкинул здесь. Хулиган творит что? Одна Андрей пришел в меня. Ужас. О, ты, стой, стой. Не хулигань, не хулиган. Не хулиган. Не хулигай. Ведь хороший мальчик. Ты что творишь? Паразит маленький. в кармане еще сигареты есть, что ли, у тебя? Да. Курить хочет. Стой, стой. Стой, стой, не бойся, тебе надо ногти постричь. О, какие здоровые. Вяш, стой. Ой, ты господи. Ой, ты? <свят> К стенке ему лучше а, и так ведь точно постригал, я забыла уже, как стрижешься Нако ушки-то Хорошо. Не полегай А-а-а, да? карман ест, карман! Все, нету, нету там. Ты еще штаны порви ему. Нету. Не стой, не стой, не стой. Ай, ты хорошая девочка, белуга наша. Андрей Бяш, вас изволил. Все. Ну все, поломали тебя, Бяшка. Ой, спасибо, говорит. Да, Голос вот такой нежный у него. Оседлали тебя. Чуть из за васки не упало? Кваськи идет. Все, красавица. Умница. Хороший, хороший мальчик да да тебя любят смотреть я там помидоры сажаю ладно нефида мне с тобой играть Вась привет да что ты где был то а ну и где-то был Я грязной пойду посажу затянула вон Всё, я здесь закончила у себя цветочники. Викторию тоже. Андрея провожают куры домой. Ну-ка ну домой. Андрей, ты с ведром идешь? домой домой ну все друзья мы пошли домой отдыхать теперь все всем пока пока